Ребят, всем привет! Хочу сегодня рассказать про свою аптечку походную. В общем, сразу к делу переходим. Все, э, все лекарства лежат вот в таком благозащитном чехле от снаряжения. А вот что, собственно, помещается сюда. Начнем с основной. Сама сумка с Алиэкспресса. Вот, стоит каких-то копеек. Типа рублей 150. Ну, дешево, в общем. Ну, кстати, нормальная такая. Так, буду выкладывать, в общем, и рассказывать. Терафлюшка, на случай простуды. Четыре штуки термометр ничего не весит салфетки спиртовые очищающие пластырь разных размеров по две штуки вот я взял от маленького до вот такого большого Достаточно, мне кажется. Нитка. Но это я, конечно, перестраховался. Нить хирургическая с иголкой. Если там в случаях больших там каких-то порезов. Но это прям какой-то невиданный должен случай произойти. Хотя всякое бывает, конечно. Ну, на всякий случай лежит. В общем, средство для обеззараживания воды аквабриз. Тут и сух пайков у меня пооставалось. Я поместил все в такой пакет. В общем, вот так. Ножницы тяжеловатые, сразу говорю. Но зато удобные у них закругленные концы, если что-то отрезать, например, бинт разрезать. Э -э, удобно, но тяжеловато, повторюсь. Нужно будет как-то заменить все это дело. Пинцетик выковыривать, выкручивать клещей. Клей БФ медицинский. Тоже для затягивания. Ну, чтобы рано затягивались, такая удобная очень штука. Также дальше при простуде, если что, нафтизин. Так, супростинка от аллергии. Мамат, это глюкокортикостероид. Для местного применения тоже при воспалениях, там, при аллергиях, если что-то высыпает. Очень эффективное средство. Так, лопирамид, это против на всякий, как говорится. Киторол обезболивающий. Йод в таком фломастере. Насколько мне говорили, что вроде как не очень эффективный. Честно говоря, не знаю. Но решил взять, попробовать. Пока что не применял. Ничего не могу сказать. Попробую. Парацетамол при жаре. Кстати, термометр только для того, чтобы узнать, есть у тебя 38,5. Чтобы потом можно было принять парацетамол. Ацетилсалициловая кислота, аспиринка. Лактофильтрум. Это тоже при дисбактериозе, в общем, если отравление какое-то будет небольшое. Убираем все это дело. Остается бинт стерильный большой 70-14 сантиметров. Здесь вот в таком пакете у меня перевязка. Ватные диски, пластырь, палочки ватные и бинт. Не стерильный, немножко там. Вот, перчатки сказал я, не? Вот так. И значит, вот такой бальзам универсальный это типа спасателя, если знаете, от ушибов, растяжений. На травах, в общем, в основном там депантенол используется. Вот так, ребят, если что-то стало непонятно, пишите в комментариях. Поболтаем, в общем, разберемся. Если интересна тема походной медицины, тоже пишите в комментах. Есть некоторые навыки можем разобрать. Например, как правильно бинтовать. Все, всем спасибо, ребят. Ставьте лайки. Не забывайте подписывайтесь на канал. Всем счастливо, всем пока.